Доброе утро, страна! Джет экстрим замерз. Яму огромную нашли на реке. Остановились. Сейчас попробуем что-нибудь здесь дернуть. Йока, покажи, яма какая. Прямо черная. С коряжником. На этой реке я первый раз такую яму вижу. Сейчас вот такую штучку по случаю приобрели. Треска. Сейчас попробуем на этого налима рыбачить. На единственное, что за коряжник зацепиться может. пробуем Где этой чернёй побрызгал все равно ну там есть Ха -ха -ха. есть прикинь ну небольшенький ну есть сработала так неплохо да небольшенький Почти весь сожжал Почти okay, пожалуйста утренние рыбалочки Работает крест Вот ребята и треска сработала <смех> а -а -а. не хорошенький да да Все, первый таймен на виброхвоста. Ни разу в жизни не ловил. Папке скажи, что там отпускает, пусть клюет.